23 Ну да, и можно под водой Это основное для видеоблогеров. Камила, вы делаете на 10 тысяч на 3 Таня У тебя на канале 23 тысячи Да? Я Да? Я видел Там есть Видимо, тебе сказать? Видео за уже, уже даже Ну там, как, как значок мстеку в Пожалел, пожалел, что И, это, подписал. подписался да? Три ночи, <плодисмент> три запаха, как болезнь. Бы <плодисмент> а, <плодисмент> а то я вижу... Море, мшад. Море, мшад. Ты что амолен? Даже море диет. Сосоцух, а уже абсорф. Почему же? А с копа три с половиной часа ехать. Тихо, тихо. А уж А шама ходишь на чоку. Дай электричка за другой А у вас электричка не ходит. Да? Конечно. Вон, две минуты уже идёт. Рука его лево. Видеоблогером. Блогером хочешь стать, а? Да. Правильно. Прям сейчас начинай. Как раз... Так, к 18 лет уже как раз миллион подписчиков. Камила, Камила, интернет-мисс Раханя мы уже взяли. Как бы раньше был видеоблогер. Только Сколько 45 подписчиков. Ну ч ⁇ Потом я завязал. Фина нахуха, Джек, вух. Через пару лет на пенсию уйду Вот Астик занесет Пару лет Будь мне это видео обзоры Я буду корректировать, Без проблем А тебе должны приносить на обзоры А ты должен будешь там покупать на обзор тогда За деньги Кого? Вещи, которые ты на обзор будешь делать Автомобиль Должен будешь купить, чтобы обзор Зачем? Сначала начнем со yes! своих тачек. Натана, подписчики нарисуются. На Мы у них будем выпрашивать тачки. Вообще-то просто... когда подписчики нарисуются, много подписчиков тебе сами будут предлагать. Ну, тем более. Только не подпишечный. Хоть я с хумбуда уже. Все, до конца жутко камила. Знаешь, что у тебя, Робк? А я же, а она жив. Интернет выложим. Интернет выложим. И тебя, ну, короче, а я скажу, скажу. Какая непослушная девочка скажет. Да, и будет миллион просмотров. Да, и будет миллион просмотров. Будешь ты звезда. И... <с <с Эл. Вот таких вот тихих я люблю. Каплячих, а мы ж ⁇ хку. Арабский. И летом одним цветом. Тихий, спокойный. Правильно, так и должно быть А Миланья вот Малика, как мужик? Как мужик Малика. Ты чё папа бьёшь? Камила заржей, ружей пора А у Вады как Камилка молодец, Камилка вообще Умница вообще Мода очень Мода мудрый рабы Ищется в модер Эй, вас в интернет снимают Да не понимаю, да? Да, Давай, Сегодня мы на канале видео обзор 3D. 3D, ладно. Девчонки, давайте, пока, все, давай. Пока. Пока, Жел. Пока, красиво. Все, давай, давай. Давай. Такой серьёзный. Я говорю, приходите пока не ехали. Пока, старайтесь. Пока. Пока. Пока. Давай, пока. Садам Одек уже. Садам давай. Дай пять. Давай, садам Олек Дай пять. Вот так вот. молодец. Все, пока. Давай. Пока, пока, пока. Пока. Всем удачи, всем пока. Всем удачи. Пока. Давай. Все, приятного Давай! Снимай! Все, пошли! На, на, на, все!